В связи со всем сказанным Сергеем Вячеславовичем, я как временно исполняющий обязанности председателя Государственной регистрационной палаты по Московской области, хочу сказать, дорогие, уважаемые и любимые граждане Союза Советских Социалистических Республик. Мы вас слышим и мы знаем, что э, хочется зарегистрировать детей, не хочется, чтобы дети попадали в единую систему Российской Федерации. Хочется зарегистрировать транспорт, хочется зарегистрировать э, жилье и так далее, и так далее. Очень много звонков по этому поводу. И я хочу предложить следующее, чтобы мы все вместе друг другу помогали. Не хватает рук. Понимаете, не хватает граждан, которые пришли бы, встали на посты рядом и выполняли важные и нужные функции. Нет человека, кто бы возглавил, например, ЗАГС, органы ЗАГСа. Нет человека, кто бы занялся регистрацией там, в МВД. Пожалуйста, приглашаю вас. Мы же не только ставим на учет, мы и предлагаем должности. Приглашаю вас всех потрудиться на благо Родины, послужить Союзу Советских Социалистических Республик. Сергей Вячеславович, еще практически каждый раз приходится проговаривать по поводу законности или незаконности поста президента, изменений действующей конституции, всех ее поправок и других нормативно-правовых актов на момент ухода с поста горбачева михаил сергеевича еще раз прошу прокомментировать вот этот самый момент связанный с легитимностью поста президента и всех тех поправок которые были в конституцию в основной закон значит то что касается <coughs> конституции союза ссср значит большинство людей к сожалению обращаются к той редакции которая принята в 1977 году но повторяю ни одна конституция не существует без соответствующего количества поправок. И предыдущие Конституции их имели тоже великое множество. Это и Конституция 24 -го года СССР, это и Конституция 36 -го года Союза СССР. И, соответственно, на момент ухода Горбачева, Михаила Сергеевича, действовала последняя редакция Конституции. Найдите ее, пожалуйста, эта Конституция от 26 декабря 1990 года в редакции. Там есть все необходимые упоминания о том, что пост президента введен на территории Союза СССР, механизм выборов президента, механизм его ухода с этого поста, то есть полномочия и обязанности, все там прописано. Это первое. Второе. Дело в том, что часть поправок, которые вводились в Конституцию, в том числе в эпоху. Горбачева, Михаила Сергеевича, конечно, наносили определенный э, вред э, значит, правовому полю Союза ССР, ухудшали состояние граждан на территории Союза ССР и так далее и тому подобное. Но сейчас решать эти вопросы э, у нас нет возможности, поскольку мы находимся в условиях войны и военного времени. Когда мы выйдем из этих условий, когда мы опять соберем съезд народных Депутатов Союза Советских Социалистических Республик, когда мы сформируем все органы по законам мирного времени, они смогут проводить эту работу, которая связана в том числе и с отменой либо значит, введением каких-либо новых поправок в Конституцию Союза ССР. Сейчас ввести эту работу значит, нет никакой физической и смысловой возможности. В условиях войны и военного времени никто законодательство не меняет. Сначала мы должны выйти из условий войны и военного времени, закрыть границы, навести конституционный порядок на всей территории Союза СССР, взять под контроль средства массовой информации. И только в этом случае мы сможем провести ту работу, о которой вы уже многократно упоминаете в своих вопросах. У меня, как у временно исполняющего обязанности президента СССР, нет возможности своим собственным решением изменять Конституцию. Тем более, что это не прописано в самой Конституции. А сформировать органы и системы Союза СССР по законам мирного времени нет возможности, потому что мы находимся в условиях полной фактической оккупации. Нельзя менять Конституцию, когда вы, ваша территория полностью оккупирована. Нельзя заниматься законотворческой работой в тот момент, когда идет война. Мы с вами находимся в условиях холодной, гибридной войны, которая идет против каждого из нас. Через средства массовой информации, через систему обучения, через навязывание различных ложных правовых структур, которые якобы существуют на, на этой территории. Но для тех, кто осознал себя гражданином Союза СССР, я надеюсь, что это цирковое представление заканчивается. Цирк Шапито сворачивает свои, так сказать, свой балаган, вот, клоуны раздеваются, вот, и мы все видим, кто они были на самом деле. Посмотрите внимательно, кто представляется сегодня от имени так называемой Российской Федерации и подобных структур, расплодившихся на всей территории Союза ССР. Это граждане СССР, находящиеся под присягой Союза Советских Социалистических Республик. Мысленно постройте ряд из руководителей, которые сегодня заявлены на территории Союза ССР как руководители неких лжесубъектов, и посмотрите их биографии. Вы убедитесь, что абсолютное большинство из них приносили присягу на верность Союзу СССР. Вот. И все вопросы, которые связаны с этими лицами, будут решать соответствующие компетентные военные трибуналы, которые будут в деталях выяснять обстоятельства перехода этих лиц на службу в Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Республику Казахстан и прочих фантастических субъектов, созданных после 1991 года, вопреки воле народа Союза СССР, выраженных, выраженных на всенародном Вече 17 марта 1991 года. И я думаю, что к этому моменту многое, многое прояснится. Вот. И большинство граждан Союза ССР особенно находящихся на, на рядовых должностях, вернутся в законное правовое поле, станут работать на благо Союза ССР и вся, и вся ситуация на территории нашей страны начнет исправляться. Сергей Вячеславович, вот вы затронули вот этот момент, когда цирк Шапито собирается. И мы видим отчаянные попытки провести с 24, по -моему, июля по 1, с 24 июня по 1 июля голосование, так называемое, по поправкам. Очень серьезно нагнетается истерия в интернете и в телеэфире по поводу необходимости, важности прийти и проголосовать. Очень много обращается граждан Советского Союза с разъяснением по этому факту и вопросу. Многие до сих пор работают в Российской Федерации в бюджетной сфере, где-то учителями, теми же там сотрудниками полиции, и их сейчас просто принуждают брать открепительные и идти голосовать досрочно по поправкам. Причем не неважно, как они придут, проголосуют, согласны они с поправками, не согласны они с, поправок, с поправками. Главное, чтобы человек туда пришел. То есть, с чем это связано? Вот такое щедрое раскошеливание Министерства торговли Москвы они обещают 2 миллиона сертификатов то есть каждый принявший участие гражданин в голосовании получает ебал который потом он поменяет на какие-то продукты или услуги в городе москва и московской области там в ресторанах в кафе там в парикмахерских и так далее то есть таких призов будет 2 миллиона и приз от 1000 рублей ну один балл равен одному рублю и от одной тысячи баллов до четырех тысяч баллов. С чем связана вот эта вот истерия и нагоняние или загоняние граждан союза Советских Социалистических Республик или даже свидетелей Российской Федерации туда на избирательные участки? Как вы понимаете, все это связано только с одним. Первое – это проверка на вменяемость граждан Союза ССР. Вот. И каждый вменяемый гражданин СССР должен либо проигнорировать э, эти выборы, либо, что еще лучше, э, явиться на избирательный участок и отозвать свой голос официально, написав соответствующее заявление на имя руководителя э, того избирательного участка, на котором он должен голосовать по месту жительства. Вот. Если он это сделает, Значит, у него на руках появятся соответствующие документы и заявления, которые он сделал, свидетельствующие о том, что это человек осознанный, вменяемый, с правовой точки зрения грамотный. Если люди в очередной раз это игнорируют и готовы голосовать за любого, кто обещает подачки, пугает там, увольнениями и так далее и тому подобное, ну, тогда, значит, они заслуживают той судьбы, которую имеют. И, видимо, вот прохождение через фальшивую пандемию, которая вот еще официально как бы не закончилась, вот, для них не послужило достаточным уроком вот, для того, чтобы привести их сознание в порядок, вернуть, вернуть их, скажем так, мысли в законные, правовое русло, и эта ситуация, видимо, для этих людей будет продолжаться. Вот. А те, кто проявит себя как осознанный гражданин, да, это может нанести определенный ущерб его репутации, да, может нанести определенный ущерб его, так сказать, работе, но это всегда работает только в том случае, когда, значит, таких людей единицы. Если большинство э, врачей, учителей, э, работников э, различных структур э, крупных городов вот, проигнорируют это, скажем так, предупреждение, рекомендацию, то никаких последствий не наступит. Вот, если они будут действовать э, в одиночку, то этих одиночек ну, в некоторой степени э, возможно э, будут пытаться преследовать по законам Российской Федерации. Но преследовать гражданина СССР по законам Российской Федерации невозможно. Любой гражданин СССР, который умеет э, при диалоге с представителем Российской Федерации либо иной структуры произнести несколько простых фраз. Я гражданин Советского Союза, нахожусь на территории Союза Советских Социалистических Республик, нахожусь под действием законов и Конституции Союза ССР, Если он не может произнести эти фразы, и эти фразы не, не ложатся в основу того протокола, либо документа, который пытаются на него составить, то значит, э, так сказать, он еще не до конца созрел в правовом отношении, и ему еще предстоит это осознать. Вот. вот эта простая формула, которую я сейчас произнес, вот, состоящая из нескольких фраз позволяет четко отделить человека и гражданина Союза ССР от правового поля Российской Федерации. И в случае, если эти данные внесены в протокол, то такой протокол не имеет судебной перспективы. Потому что судьи Российской Федерации не могут принять к исполнению документ, в котором есть объективные характеристики. В нашем случае это гражданство Союза СССР, нахождение на территории Союза СССР, нахождение под действием законов Союза СССР вот, и исполнение добровольное исполнение человеком этих законов. Если у вас есть достаточно волевых характеристик, и вы сможете настоять на своем, то никаких юридических последствий не наступит. Вот. Если у вас нет достаточной правовой подготовки, уверенности в себе, и вы боитесь применять э, те документы, которые у вас есть по факту рождения на территории Союза СССР, военный билет Союза СССР, паспорт Союза СССР и другие документы Союза СССР, которые однозначно свидетельствуют о том, что вы м, находитесь под юрисдикцией Союза СССР, то значит вы не имеете достаточной подготовки и, видимо, вам надо еще некоторое время поработать над собой для того, чтобы все эти достаточно простые вещи осознать. Выйти из матрицы, навязанной средствами массовой информации, еще раз пересмотреть документальный фильм «Зомби обыкновенный», вот, в котором все приемы манипуляции вашим сознанием продемонстрированы абсолютно наглядно. Еще один вопрос, связанный с призывами 22 июня выйти на акции неповиновения, неподчинения, противодействия проводимой политике и так далее, и так далее. То есть это и национально-патриотические силы, и всякие левые, и правые, и кто только сейчас не призывает к этому. Что по этому поводу необходимо делать гражданам республик? Ну, Республик? Нормальным гражданам Союза Советских Социалистических Республик ни в коем случае нельзя участвовать в массовых акциях. Массовые акции как раз для этого и создаются, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и через дестабилизацию применить в том числе военную силу против мирных граждан. Союза Советских Социалистических Республик. Для тех, кто забыл, напоминаю, это уже неоднократно происходило на нашей территории. На Кавказе, в городе Москве в 1991 93 году, в Средней Азии и во многих-во многих других местах, в том числе в Прибалтике, в которой сейчас размещены воинские контингенты НАТО. Поэтому, если вы хотите наступать на вот эти грабли, тем более, что все это, обо всем этом мы сообщали в документах, вот, есть такой документ, выпущенный мною, называется «Объединенное послание», в котором есть соответствующее количество приложений, в которых все эти виды манипуляций коллективным сознанием граждан тех или иных субъектов уже описаны. Вот. Такими приложениями к этому документу, объединенному посланию, являются Новый Завет Сатаны, 25 принципов иллюминатов, манифест банкиров. Прочитайте внимательно эти документы. В них как раз описаны все эти вещи, к которым призывают вас некие группы и лица вот для того, чтобы вы поучаствовали в массовых мероприятиях, которые и являются средством манипуляции как вашим сознанием, так и вашим поведением. Вот. Внимательно перечитайте, там это указано. Одна из фраз из этих приложений гласит о том, что для нас крайне важно, чтобы мнение большинства доминировало на данной территории. Вот. То есть это то, к чему нас ведет Российская Федерация, к так называемой демократизации. Мнение большинства должно так сказать, превалировать над, над всеми. Вот. Вопрос, каким образом большинство, не имеющего никакого представления о технологиях управления государством, будет участвовать в этом управлении через выборы ответ тем образом, которым оно сегодня и участвует. То есть каждый раз избирая все более и более изощренных э, аферистов и провокаторов на самые высокие посты в государстве. Или в той структуре, в которой они находятся и в данный момент подчинены ей. Если вас устраивает эта ситуация, продолжайте действовать глупо, бестолково участвовать в массовых акциях. Тем более, что у Российской Федерации есть специальные команды наемных провокаторов. Мы все с вами видели, как они действуют. Эти наемные провокаторы могут быть как собственными гражданами, находящимися на нашей территории, так и иностранными наемниками, в том числе военными наемниками, которые расстреливали все конфликтующие стороны, в 1993 году, которые участвовали в Майдане 2014 года в городе Киеве, которые устраивали цветные революции по всему миру, которые просто, находясь в толпе возбужденных людей, смотрящих в рот очередному глашатаю, находящемуся на трибуне, незаметно для себя отправляются в мир иной, при помощи какой-нибудь заточки, находящихся в руках специально подосланных лиц в подобного рода структурах. Я, к сожалению, вот в своей жизни был свидетелем подобного рода событий, когда на массовых митингах провокаторы убивают несколько человек для того, чтобы перевести вот этот митинг в... Из управляемого и мирного мероприятия в мероприятие, которое связано с грабежами, бандитизмом, вот, разбоем, вот, применением воинской силы со стороны, так сказать, противной стороны. Если вам хочется этого, то вы можете поучаствовать, даже рискнуть собственной жизнью. Но еще раз повторяю не все из вас вернутся с этих мероприятий живыми. Благо у Российской Федерации и подобных организованных преступных сообществ всегда есть несколько тысяч наемных провокаторов, которые готовы в разных точках страны участвовать в подобного рода акциях. Сегодня мы находимся в ситуации войны и военного времени. И управление ситуацией должно производиться по законам войны и военного времени. То есть в системе единоначаля, когда сверху отдается соответствующий приказ, этот приказ транслируется на все уровни и исполняется соответствующими людьми. Вот. До наведения конституционного порядка и возрождения всех органов Союза СССР, к сожалению, мы должны находиться именно в таком режиме исполнения законов Союза СССР. Вот, когда на территории Союза СССР действует Государственный комитет обороны, он возрожден по законам войны и военного времени. Когда на территории Союза СССР действует военная коллегия Верховного Суда СССР вот, в условиях войны и военного времени, выпускающая соответствующие документы и рекомендации. Вот. И мы, находясь вот в этом переходном периоде, вынуждены действовать по этим правилам и канонам до момента полного выхода из состояния войны и военного времени. Но пока, но пока значит, нам до этого еще достаточно далеко.